Бегемотик Мотя отправился в гости к еноту Фиме. А так как Фима жил на другом краю леса, Моте пришлось идти через дорожный перекресток. Мотя не очень хорошо понимал, как переходить дорогу. Перед ним стоял светофор. И двигались по дороге машины. Сейчас горит красный свет. Для пешехода это значит нужно стоять. Теперь горит желтый в это время машины замедляют свое движение а вот загорелся зеленый свет это знак для пешехода что можно идти мотя машины стоят это знак что ты можешь идти мотя теперь разобрался и отправился дальше в гости к еноту фими